Патроны цанговые тип 4000 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком, сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER. Для установки шпиндель станка эти патроны имеют хвостовики конусностью 7,24 от 30 до 50, исполнение A и U и стандарта MASBT.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 или в комплекте с ключом и цангами.